Всем добрый день. Итак, дорогие друзья, хочу немного внести ясность, потому что у меня спрашивают. Люди, видимо, не всегда смотрят старые ролики, а их очень много, и в этих старых роликах я очень много объясняю. Например, есть ролики «Боги», «Силы», «Духи», «Души», «Боги-демоны», «Демоническое древо», «Теология», Титаномахия, война богов и титанов и прочее, прочее, очень много полезной информации, которые ну, не всегда находят или не всегда понимают, где искать. Хочу внести ясность. У меня спрашивают, вот вы говорите, что есть боги, есть верховное божество, отец богов, создатель. Есть боги, его дети. У разных народов они по-разному называются, но это одни и те же боги, уже поняли. Тогда как понять, кто такие демоны, кто такие силы, они где обитают? в чем их функция, как, как понять, они вместе живут, в одной сфере они существуют, или э, они существуют в разных сферах, хаос, он ведь единый, и так далее. Давайте проясним для себя, друзья мои. Итак, хаос Он действительно единый, и во Вселенной все имеет логическое объяснение свое место, свою иерархию. Боги изначальные энергии, один из величайших мощнейших энергий Вселенной собрал воедино всю свою мощь. И от себя создал, то есть отрывая от себя определенную энергию, создал других богов. Другие силы, которые в свое время были названы богами. Как боги появились, есть различные версии. Ну, Например, в греческой Титаномахии сказано следующее, что боги родились от Урана и Геи. Есть версия, что Хронос отец богов, то есть время. Но в любом случае этих классических версий несколько. После рождения Уран съедал своих детей, уничтожал, чтобы они не отнимали его престол. Но Гей их рожала тайком, прятала. Таким образом, старшие ее дети, титаны, спаслись, потом они спасли младших детей которые стали богами. титанные правили много тысячелетий, потом э, боги их свергли и заняли их престол. Младшие дети э, великого хаоса заняли престол, и тогда верховный из них, который был Зевс, крамовержец, начал создавать людей э, и наделять людей определенными чувствами, потом своим детям дал... Каждому определенная сфера жизни человека. Кто-то отвечал за любовь, кто-то за агрессию и войну, кто-то отвечал за мастерство и таланты и так далее. Это версии, которые объясняет человеческий разум. Но человеческий разум может объяснить, исходя из своих знаний, насколько он может это объяснить, насколько ему это откровение было дано. И боги объясняют человеку и приходят к человеку в том обличии, в котором человек может выдержать психически, да, увидеть их и понять их. Поэтому они приходят в обличии и судьбой людей. С них пишут эти все легенды и мифы, с этих откровений. И мы как-то, вот, знаете, такую тыщинку в море песка, узнаем какие-то сведения о высших силах. Почему говорю высших? Потому что силы, которые правят, да, они называют, как правило, высшие, хотя нет низших и высших сил. Просто есть иерархия, кто выше, кто чуть ниже. Дорогие друзья, боги – это дети одной огромной энергии того самого Создателя. Если вам кажется, что ведьмы неверующие какие-то существа, вы очень сильно ошибаетесь. Ведьмы более верующие, чем вы все вместе взятые. Причина тому – это знание очень многих тайн Вселенной, о которых вы понятия не имеете. Вот мы эти тайны знаем, поэтому в отличие от смертного человека мы верим больше. Но мы верим не созданному человеком Богу, а тому, который есть действительно в реальности, который создал род, который оберегает человечество, ведет, обучает и помогает, и некоторое время дал для испытания человека. И когда это испытание закончится, он со своей свитой, со своими детьми и властью вернется обратно. Так вот, эта космическая вселенская энергия создала от себя, других богов, после чего каждому из этих богов дал, дал определенный, он дал определенный, хотя он и женщина, и мужчина, это, скажем так, сущность, сила, энергия, которая в себе вмещает все. Не зная женскую суть, создать женщину невозможно, согласны? И в женщине есть мужская суть, и в мужчине есть женская суть. Мы не настолько уж разные, как нас пытаются представить. Во многом мы чувствуем одинаково. Так вот, он отдал своим детям право покровительствовать определенным народам. Каждому народу дал своего Бога. Каждой сфере человеческой жизни дал своего Бога-покровителя. Богиня любви. Боги войны, силы, боги мастерства и, и э, кузнечного дела, э, значит, боги искусства, боги плодородия и прочее. Но были боги, которые отвечали за более темные стороны человека. То есть за те стороны, которые дают тайные знания, знания магии, знания определенных тайных искусств, которые дано не всем. И эти боги были названы темными, потому что они отдают темное искусство. И вот они разделились. Боги, которые, скажем так, грубо говоря, курируют, да, покровительствуют человеческим страстям, желаниям, сферам жизни, будь то торговля, искусство, врачевание, знания, учительство и так далее, они были определены как светлую сферу, то есть обращение к ним напрямую считалось нормальным. Человек, который торговал, мог обратиться к Меркурию, то есть к Кермесу, мог обратиться к Фортуне, которая была богиня судьбы, хотя Фортуна считалась наполовину темной, наполовину светлой. У нее и темная сторона, и светлая. Если она отвернется от человека, у человека ничего в жизни хорошего не будет. Но к ней можно было напрямую обратиться. Можно было обратиться напрямую к Деметрии, богине плодородия, хотя она одна из могущественных титанит. Можно было обратиться напрямую к Асклепию, богу врачевания. То есть те боги, которые отвечали непосредственно за плодородие, здоровье, за денежное благополучие людей, к ним считалось возможным обратиться не через жреца, оставлять им пожертвования, просить и получать желаемое. Семейное счастье, любовь и так далее. Точно так же, как и к Афродите, там, к Веневе да, э, э, римской. Но боги, которые были э, считались из темной сферы, к этим богам было опасно обращаться напрямую. Это Аид, Персефона, это Геката. Но я их перечисляю в греческом варианте, чтобы вам было понятнее. Эти боги есть и у других народов точно с такими же функциями. Это просто по-разному называется. Я об этом говорила. Откройте теологию и посмотрите мой ролик. Почему так происходило? Потому что они уже жили в глубинах темного хаоса. От них шла не неплохая и хорошая энергетика, а сильная темная энергия. И если бы что-то не то сделал человек, он бы мог расплатиться, и очень очень жестоко. Поэтому обращались через жрецов, через тех людей, которые были избраны этими богами. Когда недавно мне вопрос задали очередной раз не самый умный вопрос, о котором я сто раз говорила. А вот если колдовать нельзя, почему вот вы даете магические там, ритуалы и говорите, что можно провести? Объясняю для особо одаренных людей еще раз: есть понятие поклонения, есть понятие служения. Так вот, человек всегда поклонялся определенной силе, будь то языческие боги, будь то христианские боги, еще какие-то силы, он всегда хотел попросить поклоняться, просить молить и получать. Так вот, я вам даю ритуалы поклонения, Вы просите, вы молите и получаете. Просто чтобы вы получали без особых усилий, я туда внедряю определенные слова-ключи. Я туда внедряю определенную силу. И это уже готовый ритуал, готовое просто обращение, через которое вы это получите. Это есть поклонение, это не опасно. И поклонение к тем богам, к которым в древности обращались напрямую. Но чтобы ваше желание было услышано, я вам даю готовый вариант сильной работы. А служение совершенно иное. Служение – это когда человек себя посвящает магии, когда помогает, когда спасает души, жизни, очищает, вытаскивает, лечит и так далее. Это относится к служению. Вот в служении лезть человеку нельзя, потому что служение, как правило, Отличается от поклонения тем, что там уже фигурируют боги темного хаоса. И именно поэтому э, трогать эти силы простому человеку нельзя. Теперь поняли разницу? Пойдемте далее. Так вот, разделенность между светлым хаосом и темным хаосом условная. Они между собой родственники, они между собой родня по крови и по отцу своему создателю. Боги не чураются друг друга, но у них есть определенные функции. Так вот, боги светлого хаоса, они более близки к человеку, они больше его слушают, помогают, они стараются облегчить его участь на этой земле. Боги темного хаоса больше нацелены на... Тайные знания, которые передают через своих посредников, они напрямую к человеку не обращаются, они немножко надменны, они более высокомерны, им дано больше силы, они более э, глубинными знаниями обладают, у них больше более широкое э, поле деятельности, понимаете? И поэтому боги темного хаоса э, меньше, скажем так, фигурируют, э, в светлом хаосе. Меньше к ним обращаются с теми просьбами, к которым обычно обращаются к, светлым, к светлой части хаоса. Еще раз говорю: условное разделение, чтобы человеку было понятнее. Так вот, боги темного хаоса, находясь там, в темном хаосе, они ближе к демоническим сущностям: даймоны, демоны, демоническое древо. Дьволическое древо. В темном хаосе обитает еще одна сила, которая отдельно от божественной силы, но точно так же создан из недр хаоса и имеет родство с Божеством. То есть он не создан Богом, тем самым Богом, который всех воссоздал, и создал своих же детей, создал. Очень многое на Земле, да, упорядочил, привел в порядок и дал человеку и знания, и жизни, дает и ведет по жизни. Дьявол тот самый, и древо, о котором я рассказывала, да, черная троица. Многие говорят это слово и путают с, с принцами Ада. Принца Ада их четыре, их не три. А вот Черная Троица, многие говорят о Черной Троице, мало кто объясняет это все. Но если только у меня свистнут, объяснят, может быть. Черная троица, дьявол, сатана, сын и Люцифер внук. Вот она, черная троица хаоса. Почему дьявол отдельное создание, отдельная сила, отдельная энергия? Чтобы я долго не объясняла, откройте демоническое древо, дьявол-древо. И посмотрите, это та сила, которая абсолютно далека от понятия добра и зла. Он дает то, что просят, и что он считает нужным давать. Если ты просишь зло для своих врагов, он тебе это даст. Если просишь добро, то есть для себя процветание богатство, он тебе даст. Это имею в виду, тем, которые служат ему, да, тем, которые посредники, которые знают и богов, и дьявола. Дьявол тем и свободен, тем и отдельная сила, что он не подчиняется никому, ведь он не создан этим богом. Он не имеет к нему отношения такое. Он родственник ему по хаосу, то есть они созданы из одинаковой энергии практически, но это отдельные силы. И поскольку дьявол никогда не претендовал не на всемирный трон именно Бога, того самого верховного, не христианского или другого, того верховного, который называется у восточных народов Ахурамазда, у армян Арамазда, у грузин Армази, у войнахских народов Делла, да, у славянских народов Перун, у народов Африки Зомби, у народов Индостана, Вишину и так далее, и так далее. Вот он самый высший Вишну, наивысший тот самый, который держит весь небосвод, он его брат по разуму, по крови. Но они отдельные силы. И дьявол никогда не претендовал на трон этого Бога, который там. Не того, которого люди привели сюда. Который один из детей Бога. Он не, не есть Бог, он есть один из детей Бога всего лишь. Посмотрите Яхве, узнайте, кто он. Он был всего лишь один из детей, которому было дано э, самое свирепое время для поклонения, это февраль. Вот февраль, поэтому такой, знаете, переменчивый месяц. Он то 29, то 28, понимаете? Он дал ему меньше времени для поклонения. Он дал ему самый свирепый вот, конец зимы, когда людям неохота из дома выйти вообще. И тот обиделся и сказал, я отверну от тебя человечество, я перепишу всю книгу в угоду себе. Было сказано, отверни. Если люди так малодушны, пускай отворачиваются от своих богов и получат наказание. И мы получили это наказание, мы живем уже более... Сколько тысяч лет уже в боли и в страданиях. 2000 это всего лишь религии пришли. До этого тоже шла эта борьба. Дано было шесть тысяч лет. И сказано, если за это время хоть один человек будет помнить о древних богах, я вернусь, и извергну тебя в тартар, в глубины, в недра земли. Так и будет. Поэтому вот эти времена уже настают. Но это не будет Армагеддон, это не будет разрушение всех и вся. Нет, дорогие друзья, это будет постепенный переход просто к древним истокам. Это случится, а то уже мы к этому идем. Так вот, потому что душевный голод, то есть духовный голод, извиняюсь, дают о себе знать. Дьявол отдельное, Божество отдельная сила в темных недрах хаоса. Он ближе к темным божествам. Вот поэтому, когда есть ритуалы, да, скажем так, посвященные Калии, есть ритуалы, посвященные Гекате, оттуда веет этой демонической, дивалической черной энергией, вот этой мистикой, вот этими одинакового типа, скажем так, обращениями как к темным богам так и к ней чего это? Потому что они обитают в одном темном хаосе. Темные боги и дьявол. Но они друг от друга отдельны, то есть никто никому не подчиняется. Они делят этот хаос мирно и спокойно. Каждый занимается своей сферой, у каждого свой эгрегор и свое поле, энергетическое, поле силы. Боги. Дальше идут силы, подчиняющиеся богам. Об этом было сказано. Дальше идут духи, природные духи, э, скажем, младшие боги, демонические сущности, которые уже переплелись да, за некоторое время. Они подчиняются силам, которые непосредственно подчиняются богам. И внизу же души, души людей, души животных, души иных сущностей, которые уже составляют вот эту иерархию божественную. Диволическая иерархия точно такая же. Дьявол, который дарует знания, власть, силу взамен на жертву. Какую жертву? Жертвовать мы должны своим временем, своим, своей энергией, своими талантами где-то здоровьем. То есть мы что-то отдаем много лет труда, чтобы что-то получить. Если мы этого хотим, он это дает. Но он особо не выбирает людей, выбирает его больше его сын, сатана. И если его сын выбирает, то дьявол, выбранного сыном своим, возвышает и поднимает. Почему его призвали сатана, сатанай? Что значит противник? Он все время противился воле отца. Он пытался быть самостоятельной силой, но в конце концов подчинился и остался. Совершенно не противник тому Богу, которому приписывают. Он противник был своему отцу. Он с ним спорил, он с ним не соглашался. И в итоге он смирился и остался в этой черной троице. Люцифер лучезарный сын. Даже идя против воли отца, он женится, он берет в жены, он влюбляется в Аврору, богиню Зари. Почему Люцифера называют сын Зари? Аврора или Люция? Заря, богиня Зари, вот он влюбляется в богиню белой сферы, то есть ему противится воле отца, и она рождает ему сына, Люцифера. Люцифер лучезарный, светозарный, он есть воплощение и света, и тьмы, потому что мать его свет, отец тьма. Именно поэтому он постоянно восставал, он постоянно пытался выйти из власти старших. Вот его поэтому и прозвали, скажем так, непослушным. Да? Люцифер влюбляется в богинь. Все его жены, любимые женщины, богини. А самая любимая из них – Лилит. Впрочем, Лилит несколько. Одна из них – жена сатаны, вторая из них – правнучка той Лилит, жена Люцифера. Демоническое древо родословные демонов – это очень интересная тема. Я как-нибудь это продолжу. Особенно тема верховных девалиц, которым было дано сфера человеческой жизни, человеческой страсти, управления. Дети э, лилит, инкубы и сукубы, демоны, древние боги, которых обожествляли и поклонялись э, в государстве Акады, Шумеры, Халдеи. Это все дети лилит. Это она их пристроила к этим народам. И они начали там остались. Та же самая Астарта. Тот же самый Астарот, демон и божество. Многие из демонов стремились стать богами и их принимали в божественную вот эту семью, как темных богов. Бывали, что боги уходили к демоническому древу. Это очень глубокая тема, я вам объясню, но сейчас я просто хочу вам объяснить именно разделение как понять чтобы люди поняли а что, что значит вот, к богам к демонам это все вместе живущие силы подчиняющиеся друг другу что они кто они еще раз объясняю хаос хаос един но боги которые э, как бы управляют сферами жизни человека повседневными где-то рождение, любовь, плодовитость, изобилие и так далее, они были значит разделены как светлая сфера хаоса. То есть это боги, которым можно было непосредственно обращаться, поскольку они напрямую несли ответственность за эту часть человеческой деятельности. Вторая сторона богов, которые больше э, отдавали знания, древние знания для избранных, для тех, кому... Э, то есть для непростых людей, да? Они брали посредников, они напрямую не общались с человеком, не считали нужным, считали ниже своего достоинства напрямую позволить человеку прийти и попросить, например, смерть своего врага. Нет. Они могли общаться через посредников жрецов. Жрецов, которые в, в итоге потом были вне закона, а потом их дети начали называться колдунами, ведьмами и так далее. Это боги черного хаоса, темной стороны хаоса. Но в темной стороне хаоса обитает еще кое-кто. Тот, который единоправный, почти в одинаковое время созданный Богом. Это вот э, сила. Вот он. Он изображается таким, какой его видят люди. А в итоге он начал таким и проявляться. То есть он свирепый, сильный, бесстрашный, агрессивный и так далее. На самом деле он темная сила, которая дает знания, сакральное знание, помогает человеку подняться, если человек готов пожертвовать своим временем, своей, своей жизнью, некоторой частью, не жизнью тем, чтобы умереть, а некоторой частью жизни, временем, здоровьем и прочее. То есть отдать что-либо за это и получить то, что он хочет. И вот это вот девалическое древо обитает в темной стороне хаоса. И он никак не мешает и никак не враждует с богами. Так вот, мы можем обращаться и к божественному началу, зная магию, да, мы, те, которые служат этой силе. Вы можете обращаться те, которые поклоняются силе богов и просят у них как в древние времена, так и сейчас – тем богам, которым разрешено и позволено обращаться без посредника, это к богам светлых сфер, назвала уже которые. Мы же обращаемся отдельно и к божественному началу светлых, скажем, светлого хаоса условно, и темного хаоса богов, которые там обитают, и еще к той силе, которая абсолютно отдельно от богов существует, это... Деволическое древо. И они не добрые и не злые, дорогие друзья. Вообще в природе у демонов нет чувств. Почему мы постепенно превращаемся в таких демонических сущностей? Есть определенное, называется демонический уровень. Это когда ведьма достигает такой э, силы, что сила мысли сбывается у этого человека и очень быстро. Когда человек может одним пожеланием испоганить жизнь человеку, потому что чувства отодвигаются на второй план. Много раз переживая боль, потери, предательство и так далее, в конце концов мы становимся бесчувственны, как демоны. Нас так и учат. Таким образом мы учат быть бесчувственным. Чувства мешают. Во Вселенной чувств не существует. Есть четкая, ясная закономерность. Виноват получая, не виноват поможем. Понимаете? Так вот, вот... Мы, те, которые служим силам, можем обращаться и к богам, и к темным богам, и к богам, скажем так, дарующим определенные блага, они не считаются темными. В то же самое время мы можем обращаться и к демоническому, диваличскому древу, к их силам, к их легионам, к их началу, к их материнскому началу и прочее. То есть, вот я вам объяснила и разложила по полкам, что это все сие означает, чтобы у вас в голове не было каши перемешанности, как понять и то и это и все вместе. Вот вам объяснение двух величайших сил, их древо, иерархии, и они друг от друга не зависят, никто никому не подчиняется, поэтому, когда ведьма обращается к дьяволическому древу, да, к дьяволу, к силе темной, темного вот, хаоса. Она никак не обижает богов, потому что дьявол не создан богом и богами. Это отдельная совершенно сила. Если ведьма обращается к божественному началу, то есть к силам богов, пусть у разных народов по-разному там разные традиции, когда я снимаю про разных богов и Ритуалы показывают, это не значит, что это совсем отдельные боги другие. Нет, просто у каждого народа есть определенная традиция обращения и имя того божества, который на самом деле у всех одинаков. И интересно наблюдать, например, чей язык да, быстрее доходит до этого божества, какой народ больше поклонялся и больше отдавал этому божеству. Вот э, взяв у этого народа определенный ритуал, ты быстрее может достучаться до него потому что этот народ настолько больше других поклонялся этой силе что если ты например есть определенные боги да если например обращаться к аресу э, на греческий манер он не так поможет потому что греки, Воевали, они воинственный народ, но они всегда были за мир, они все время пытались заключить договора и так далее. В отличие от африканских племен, которые считали войной единственным ремеслом и жизнью. Поэтому Шанго Карифур, тот же самый Арес у африканских народов, если я к Аресу обращаюсь на греческий манер, он меня не так слышит. А если я обращаюсь к Шангу-Карифур, сразу же удар идет, потому что там настолько этот культ усиленный, что сразу же это начинает срабатывать. Понимаете меня? Точно так же, например, культ Вагна. Тот же самый Арес у армян. Бог войны, в общем, дарующий силу и храбрость. Обращаешься, сразу начинает удар идти. Смотря какой народ, как сильнее поклонялся этой силе. Или, например, если обращаться, скажем, Кошун, африканской богине любви, красоты и денег, не так сильно и быстро сработает на деньги, как если обращается к фортуне на греческий манер. Почему? Потому что культ фортуны или Тихе в Греции, в Риме был настолько сильный, что как только ты вот на этот манер обращаешься к ней, то... Это слышится быстрее, чем, например, в Африке. В Африке больше просили плодородия, много детей, потому что дети были помощники. Там столько не было, знаете, аристократического изобилия, богатства дворцов, чтобы они понимали, что это такое, и это просили. И поэтому та просьба, которая идет в основном кошун. Это помощь в делах, это помощь для омоложения, для усиления женского начала. Вот, вот она слышит. Но если я обращаюсь к фортуне для денег, она сразу слышит. То есть там поклонение фортуне и обращение именно с этой просьбой было больше, много тысячелетий. Она к этому привыкла. Для нее это более близкое, родное. Понимаете меня? Но боги одни и те же везде. Именно поэтому я разные пробую ритуалы разных народов, разные этнологии, чтобы... Кому-то это подходит, кому-то я же объясняла, у кого есть кочевая кровь, хоть капля, ритуалы кочевников прекрасно работают. Да, тот же верховный бог Тенгри, кстати, вот он, он же Арамаст, он же Ахурамазда и прочее, прочее, его одно и то же название. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос, а все остальное можете посмотреть, у меня в лекциях есть «Теология», «Дьявол древа» дети дьявола жены и дочери и так далее посмотрите и вы найдете ответы на многие вопросы всем